Согласно теории Лоуренса Кольберга, наше развитие нравственных рассуждений состоит из шести этапов. Сами этапы разделены на три уровня – доконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. Чтобы лучше это понять, рассмотрим школьный конфликт. Происходит потасовка в школьном дворе. Двое девятиклассников избивают Тома. Те, кто наблюдают за дракой, находятся на разных этапах нравственного развития. Давайте посмотрим, как они поступят и объяснят свое поведение. На первом этапе наше нравственное осуждение основывается на послушании и наказании. Чувство хорошего и плохого у Финна напрямую зависит от того, будет ли он наказан или нет. Финн видит, что происходит с его другом и хочет помочь, но он не делает этого, потому что боится, что учитель накажет его, если заметит в драке. Он спрашивает себя, как мне избежать наказания. На втором этапе нас мотивирует личная выгода. Мэри хочет вмешаться и помочь Тому. Она знает, что ее могут наказать. Она также знает, что однажды помощь может понадобиться ей самой. Если она поможет Тому сейчас, он, возможно, поможет ей в будущем. Она спрашивает себя, что от этого получу я? На третьем этапе межличностное согласие и соответствие управляют нашим нравственным суждением. При виде драки Бетти хочет вмешаться, но не решается, потому что видит, что все вокруг просто наблюдают. Ей хочется, чтобы все думали, что она та самая хорошая девочка, которая придерживается этических правил общества. Она спрашивает себя, что обо мне думают другие? На четвертом этапе мы ценим авторитет и хотим поддержать общественный порядок. Когда учитель видит драку, он немедленно вступает и заявляет, что драки в школе запрещены. Ему кажется, что важно следовать правилам, иначе наступит хаос. Он также думает, что это его обязанность – убедиться, что все соблюдают правила для поддержания функционирующего общества. Он спрашивает себя – как я могу обеспечить соблюдение закона и поддержать порядок? На пятом этапе мы воспринимаем правила как элемент социального договора, а не строгого порядка. Джесси наблюдает со стороны и не понимает, что она чувствует о происходящем. Для нее правила имеют смысл только если они служат верной цели. Очевидно, что школьные правила запрещают драки, но, возможно, Тому следует преподать урок, ведь только вчера он ударил девочку из первого класса. Она спрашивает себя, относятся ли правила к каждому члену общества. На шестом этапе нами руководят универсальные этические принципы. Все, кто участвовал в драке, должны встретиться с директором. Сперва он объяснит школьные правила и расскажет, для чего они нужны. Затем он пояснит, что правила действуют только, если они основаны на справедливости. Если справедливость нарушена, у каждого есть право не следовать несправедливым правилам. Для директора высшим нравственным принципом является сострадание. Он верит, что каждый человек должен научиться понимать взгляды других, чтобы они не оставались наедине со своими чувствами. Он спрашивает, какие абстрактные принципы этики помогают мне понять справедливость? На доконвенциональном уровне Финном управляет страх, а Мэри – личная выгода. Для каждого из них хорошее и плохое зависит от того, каких последствий они ожидают для себя, а не от социальных норм. Такой вид аргументации характерен для детей. На конвенциональном уровне Бетти зависит от давления со стороны ровесников, а учитель следует правилам. Их нравственность основывается на том, что правильным считают окружающие. На этом уровне справедливость правил редко подвергается сомнению. Такой вид мышления присущ подросткам и взрослым. На постконвенциональном уровне Джесси знает, что все не так уж просто, потому что кто-то может нарушить правила, если оно расходится с их ощущением нравственности. Директор преследует универсальную этическую идею, которая в корне отличается от правил или от мнения общества. Для него ответ кроется в сострадании, поэтому он считает, что правильное поведение не должно служить средством для достижения цели, а быть самой целью. Не каждый человек достигает такого уровня. Американский психолог Лоуренс Кольберг взял за основу теорию Пиаже о когнитивном развитии. Чтобы подтвердить свою теорию об этапах нравственного развития, Кольберг взял интервью у мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. Он проанализировал то, как они оправдывали свое решение, когда сталкивались с различными гипотетическими нравственными дилемами. А сейчас мы ознакомим тебя с самой известной нравственной дилеммой, которую Кольберг задавал студентам. Посмотрим, как бы ты поступил. Дилемма Хайнца Женщина находится на смертном одре, и есть лишь одно лекарство, которое, по мнению врачей, может спасти ее. Фармацевт, который делает это лекарство, продает его в 10 раз дороже, чем он тратит на само производство. Муж больной женщины Хайнц бедный и не может позволить себе лекарства даже с финансовой помощью друзей. Хайнц просит фармацевта продать ему лекарство за полцены, но тот отказывает ему. Для спасения своей жены Хайнц пробирается в лабораторию и крадет лекарство. А теперь скажи, должен ли был Хайнц воровать лекарства? Изменилось ли бы что-то, если бы Хайнц не любил жену? Что если бы умирающим был незнакомец, а не его жена? Должна ли полиция арестовать фармацевта, если жена умрет? Пожалуйста, напиши свой ответ и аргументацию в комментариях. Если тебе нравится это видео и то, как мы рассказываем об этой теме, подпишись на наш канал. Мы стараемся объяснить сложный материал простыми словами в виде мультфильма, чтобы поддержать учеников со всего света в их обучении. А если хочешь поддержать нас, заходи на patreon.com. Всего один доллар от нескольких фанатов будет иметь для нас большое значение.